доброе время суток вы с любовью из моего домика деревни мои подписчики задают вопрос чем я занимаюсь ну как начинается мое утро как-то начинается мое утро начинается оно так незатейливо просто одеваюсь одеваю вот э, свою котенку в которой я тут обычно хожу и иду в курятник сегодня у меня такая программа я должна почистить все в курятнике потому что Две проходит, надо обязательно все это убирать, чистить, наводить чистоту, помет выносить в огород. И все, я потом посыпаю опилками. Курм это нравится. Чистота порядок, скажем так. Это очень даже хорошо. Но убирать надо, потому что набирается, набирается. Сейчас там замкнутое пространство, где они находятся. Обычно выходили на улицу, а сейчас вот уже сидят в одном помещении. Особых развлечений у них нет. Я когда показывала свою декоративную капусту, которая еще до сей поры она у меня сидит, знаете, я нашла такой хороший способ. У меня ее много. В городе растет. Здесь вот я перенесла перед домом. Оказывается, куры ее очень хорошо клюют. Я ломаю эту капусту, выношу им, приношу им знаете, так хорошо они ее клюют. Так что я вот думаю, на следующий год надо мне побольше посадить, для того, чтобы вот так вот в позднее время, когда уже ничего нет, давать куром. Это просто очень хорошо. Ну так что все, пошла чистить курятник. Потом покажу, как у меня все получилось. Я сегодня с утра прибрала уже все здесь. У них подстилку убрала. Ну, естественно, что у них тут все эти типа, пометы. И все, и вот они еду разбрасывают все я сегодня с утра прибрала подсыпала опилок чтобы было почище вот так у нас гнезды выглядит. Вот. вот таким образом к стене сделано они закреплены не двигаются все порядок и как-то посвежее стало в две недели надо убираться потому что очень много Сами понимаете, они тут отходов от них. Вот. Убираюсь обязательно. Вот так вот, жордочки, насеста у них сделаны. Окна у нас на зиму мы заделываем. Двойное остекление. В общем-то, здесь температуры, конечно, не сказать, что плюс. Но тепло не дует. А вообще они здесь у нас обитают. Здесь такая вот дырка. Я закрываю, ну, закрываю. Сейчас на улицу они не выходят. А так можно выйти на улицу здесь. Вот. Утром я им делаю теплую чистую водичку. Обязательно чистую водичку. Вот. Петя уже взгромоздился на жердочках. Сидит. Вот они так это, сидят здесь на жердочках. Вот утром прихожу с ними, здороваюсь. прыгушки делают, видите как весело, конечно поели уже, с утра я все убрала с дырку открыла, они вышли на улицу, там походили и все, уборку сделала, вот все вот не во все гнезда они несутся равномерно, так интересно лежит подкладное красное яйцо вот сюда они несутся больше ну, удивительно, вот просто почему так, а в остальные меньше, ну в зависимости летом в разные несли. Сейчас почему-то в одни и те же хотят нестись гнезда. Вот видите, как они у меня тут пристроились. Петушок тут их организует. Петух у нас красивый, большой. Утро сегодня началось с уборки, с приборки, с подсыпки. Такие у нас утренние забавы с курами начинаются. Сарай у нас большой. Мы здесь летом вот держали, вот здесь вот, вот в этом месте, мы держали бройных кур. Сейчас тут все прибрали и ну, качель занесли в данном случае, чтобы далеко не носить. Мне хотелось показать, что действительно тут такая простая решетка сделана была. И вот мои мужчины, мальчики, обшили, сделали обшивку. Я вот не знаю даже, как это материал называется такой строительный как такой тонкий поролончик и вот все здесь обшили всю стену всю стену обшили видите как там у нас панели были сделаны такие досточки и очень неплохо не дует тепло а дверь она сделана как решеточка такой ну и все очень что тут Продувалось бы если не сделали так вот посмотрите как все хорошо обшили и не дует сейчас. Куры же не такие уж мерзлявые. Поэтому им вот этого хватает. Главное, чтобы сквозняков не было, не дуло. Большие любители, конечно, попить водички они после еды. Куры вот сейчас я им даю единол. Сам покажу поближе. Это очень хорошее такое... Лекарство, оно продается в аптеке. И воду, столовую ложку, вот на кастрюле у меня 3-литровые кастрюли, я наливаю столовую ложку единола. Очень хорошо им поддерживает иммунитет. Особенно в зимний период, он укрепляет всю иммунную систему куриного организма. Так что если у вас есть такие вот такие препараты, ну это уж аптечный препарат. Вы давайте их вашим корочкам, они вам будут благодарны. Вот сейчас, конечно, прохладно, но тем не менее, все-таки в день 4-5 яиц, 4, у, нас 9, у меня 9 куриц и петух. Ну, 4-5 яиц бывает, это неплохо, где-то вот дня 2 назад и 6 было. Теплое питье вот с утра и вот этот юдинол очень благотворно на них действует. Это прям эликсир какой-то волшебный для кур. Так что давайте, если у вас будет такая возможность, давайте.